Приветствую вас, зрители подписчики моего канала. Давайте-ка посмотрим, что дальше у нас будет. Темные охотники задание. Энтара Адун, вершитель! Моя благодарность не знает границ. Клянусь богами! Мы еще можем одержать победу. Пришло время явить врагам всю ярость темных тамплиеров. Зератул, расскажи нашим соратникам! Что за враг нам противостоит? Убив Церебрала на чале, я на мгновение соприкоснулся с сущностью сверхразума. И в тот миг мой разум наполнился его мыслями. Сбылись наши худшие опасения. Зерги действительно были созданы древними Зелнага. Теми, кто помогал нам на заре нашей цивилизации однако сверхразум вышел из-под контроля и теперь вознамерился завершить давний эксперимент зелнага потому друзья мои мы сражаемся не только за айур но и за все сущее если зерги одолеют нас Сверхразум начнет шествие по вселенной и поглотит всю разумную жизнь. Только мы можем раз и навсегда положить конец этому безумию. Наши войска атакуют крупнейшие ульи зергов и попытаются прорвать оборону. Как только мы ослабим сопротивление, и его собратья проникнут на территорию зергов и убьют серебранов. Если будет на то воля Адуна, гибель церебралов отвлечет сверхразум, и мы успеем нанести решающий удар. План очень, очень, очень рискованный, но, видимо, он, значит, осуществим, раз что это приняли на совете. Ладно, мы это 10 раз видели, потому что я уже несколько раз зависал, так что давайте пропустим. В Чем цель нашей миссии? С помощью Зератула уничтожьте церебралов, зер... Зергов, зероту, и Феникс должны выжить. Ну понятно. В общем-то, как обычная миссия заключается в том, чтобы не подставлять. Да ладно, вы шутите? Или это типа такие у меня такая скорость в игре у меня поставлена? Нет, это у меня скорость такая в игре просто стоит понятно все я думал, уже опять снова лаги пошли думаю уже пора опять сворачивать нашу прямую трансляцию так у меня еще русский язык стоит так все Давайте-ка ставим здесь nexus так у нас теперь есть новый ключ причем арбитр Наконец-то нам подключили арбитра. Это тот самый чувачок, который может замораживать войска. Плюс еще возврат. Но я возврат не помню, что это такое. Но вот в стазисе я это прекрасно запомнил. Даже напоминать мне не нужно, что это такое. На собственном опыте испытал это оружие. Так, теперь важный вопрос. Где мне взять, можно, газок? Конечно, минералы это прекрасно, но вот и наш газок. Отлично. Правда, газок находится очень далеко от Нексуса выходит. Давайте-ка поставим здесь пока что ассимилятор. Да, причем если мне не изменяет память, я могу спокойно атаковать сейчас э, зергов, так как у них нет ничего. Чтобы можно было просветить мои войска, находящиеся под арбитром, Плюс у них один наземные войска. Так что это вообще прекрасная возможность воспользоваться своим преимуществом временным. Давайте сходим. Пока с ними побоеваем. Ну конечно же зонды... Зондам там точно делать будет нечего. Ой, Вспоминать снова механику игры, а в нее с тех пор не заходил ни разу, так что извиняйте, если я буду тут фейлить временами Главное, чтобы не зафейлить миссию, как это было в предыдущий раз Так, ты иди тоже добывай так, ты тоже добывай Все добывайте. Да, я помню прекрасно, что вы не можете добывать сами, вам нужно приказывать Ну и идем атакуем войска, пока зерга... Давайте, добывайте. Жду указаний М -м, Что? Так, там сверху есть еще, Добудь похоже, что Какие-то здания, но я туда уже двигаться не стану Свет до сих пор у них нету Так что можно спокойно вывалить их войска так, а мне нужно подумать о строительстве врага. Ой-ой-ой-ой. ой! Уходим, уходим, уходим. Нам не стоит терять войска. Да, там уже видим, что подключаются у них спорки, поэтому будем аккуратны сейчас в своих действиях. Отходим, давайте, возвращаемся. Будем дожидаться до минерал. Минерал. Плюс мне нужны челноки, я так понимаю, потому что, чтобы наверх забраться, но ну, не получится просто с наскока там оказаться. Конечно. Так, надо вспоминать еще не надо биндить это дополнительной кнопочки. Биндим. Ну, да. Что, что? Это меня. что за нагрка? Уничтожайте. Отлично. Это не будет. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Что прикажешь там? Ну-ка, идите, разберитесь с королевой. Это здесь была по-любому, но я ее, к сожалению, не вижу. Да, на хай где-то находится. Надо быстрее вспоминать механику, а то я так могу оказаться в не очень удобном положении. Если быть прямым, то в положении рака меня могут сейчас поставить если и буду очень долго. Так, мне нужно построить кибернетическое ядро для дробилов. Недостаточно минералов. Я жажду битвы. Так, нужно плюс еще... Так, ядро, пожалуйста, там мне поставьте. Плюс мне было бы неплохо здесь дофотомить. Минерал. Недостаточно минералов. Потому что похоже, что их не... Их не Амута будет постепенно пытаться атаковать мои здания с этой стороны. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Достаточно минералов. Давайте установим. Я так предполагаю, кстати, еще можно дополнительно рабочую подключить к минералам. Я также не разведывал, кстати, территорию здесь, возможно, там... Есть какие-то дополнительные туда. еще месторождения. Да, по-любому есть. Я помню все миссии, они вообще прям постоянно мне подключали дополнительные запасы минералов где-нибудь поблизости. Я служу хасу. Так что было бы, да, прекрасно Я сразу же добывать с двух месторождений. Тут у нас утра. газок, здесь должен быть где-то запас минералов. Служу хасу. По логике вещей, да, Ко конечно утра. же, здесь у нас минералы. Отправляем туда, давайте-ка нашего рабочего. Правда, я боюсь, там будет атака все равно противника. Даже несмотря на то, что они не знают, что там у меня есть база, но они все равно будут ее атаковать. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Давайте тогда где-нибудь вот здесь, между. Хотя. Хотя нет, давайте минералов все-таки важнее, так что установим около минералов, база. Так, и пилон надо еще. Для защиты. Прикажешь, что Так, это будет значит второй у нас Нексус, а это первый. Я жажду битвы. За Аюр. Уже не зашло. Так, давай-ка теперь сюда, на рабочих. Недостаточно минералов. Батонь батонь установим. Злом Достаточно минерал. Давайте добывайте. Идти здесь угу. Идти Битва зовет меня. Я следую за Отлично. сейчас, короче, тактика, как всегда, до необыкновения, глупая. Здесь атакуют моего арбитра, но они не видят ни черта, поэтому они будут умирать. До необыкновения простая тактика, заключающаяся в простом и незамысловатом накоплении мощи и уничтожении их зданий, и все. Это вся тактика. Так, где-то здесь у них королева летает, она меня бьет. Она атакует мои войска вообще из -под... из под тяжка и довольно сильно мне мешает. да, давайте дополнительных рабочих, что-то я немножко задумался. Нужно было бы даже здесь, в принципе, поставить, я думаю, казарму. Так где эта королева, чертова? Сука, а? Вот смотрите, она бросает постоянно своих тараканов и мешает мне. Сейчас, может, Феникс так скопытится, если его будут атаковать. Цифры. Угу. Эти все добывайте, без газок добывать ага, ну, Все территории нажимал. Давайте дальше пока развивать щиты Так, они атакуют нашу базу. Мне это что тоже не нравится начинает. Что Вон, эти королевы опять черт... что Вот мне интересно, они могут убить Зиратула. Будет забавно, если они его запросто убьют. В то же время не очень забавно Я терять вернусь. главного героя. Давайте здесь еще поставим. По Мне надо оружейных установить, несколько штук. Чтобы можно было все улучшение сделать по-быстрому. Угу. Плюс челнок вызываем дополнительно. Так, цитадель от Дуна, конечно же, нам требуется для Зелков. Кербототехнический узел тоже будет полезен. Обсерватория также будет очень нам нужна. И надо здесь парочку потонок с Недостаточно минералов. минералов недостаточно. Ладно, ожидаем. Я Я могу быть полезен. Мы чувствуем твое присутствие. Ага, отлично. Продвигаемся в других улучшениях параллельно. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Где мои минералы? Ну все, я думаю, этих фотонок мне будет хватать. Сейчас главное оборонять вот этот вот. Вот этот перекресток. Я жажду битвы. Ну эти пусть здесь так и остаются на случай, если уже кто-то высадится. Захочет. Ага, скорость зилкам даем. Увеличить урон. Так, виспена у нас теперь недостаточно. Итак, теперь переключаем рабочих туда побольше, потому что видим, минералов и так уже мало осталось. М -м, убили от сервера. Очень жаль. Атакуйте, атакуйте, атакуйте надзиратели, Потому что они могут высадить спокойно войска. Пока я на это смотреть не буду. Так, передвигаемся, давайте-ка вниз куда-нибудь Челнок нам пока не нужен Нам нужно побольше фотонок установить Да, нам нужны сейчас наблюдатели, кстати Обсервиторию увеличиваем все Так, у нас добывается виспен, прекрасно Правда сейчас получается у нас наоборот очень много минералов и довольно мало виспена Давайте тогда переключаем побольше рабочих на веспен. Улучшение завершено. Кому за Хорошо, появились у нас. Улучшение на ножки Зелка. А, кстати, да. Наблюдатель он мне просветил их вот этих подземных тварей, которые здесь сидели. хорош Так что а мы его оставим команды. здесь. А, приветствую, Андрей. Приветствую, Андрей Сергеев. Кстати, у меня чат по не работает, нам будет это исправить. Потом. Улучшение, Улучшение завершено. На газу. Улучшение завершено. Знаете, что мне очень сейчас нужно? Мне нужны штормы. Это значит, что ну, тамплиеров мне вызвать будет. Нужно мне сюда К тому же, для того, чтобы улучшение делать, надо все равно архивы тамплиеров. Нужно больше Нужно больше У -у -у. Я тебя услышал. Звездные врата надо ли мне? Я, насколько помню, там, по-моему, да. Там можно же кэриеров вызывать. То есть авианосцы. Для авианосцев надо чертовски много минералов. И виспена, я не знаю, мне это будет крайне тяжело развить такую экономику. карьеровскую потому что, как вы помните, ну хотя в прошлый раз я играл против протасов. Против зергов, мне кажется, такая тактика будет вполне, вполне играбельная. Можно попробовать? Давайте сейчас начнем это дело. Главное, чтобы оно достигло своего ожидаемого результата. То есть развился до этого момента. это было без шансов Выступаю. просто замешкался их не носородки все ископытился немножко Выступай. контратакуем сейчас идем обратно так, псионный шторм ну я вот думаю, то ли псионный штормы развивать, то ли может быть на кэрриера реально пойти ну керриеры очень долго, блин, будут появляться Плюс надо, по-моему, еще маяк Флотили поставить, да? Надо маяк Флотилии еще к тому же. Но если бы у меня сразу Виспена было бы очень много, тогда можно было бы, в принципе, в это пойти. А так я... Ну, а так я, наверное, буду атаковать, пока у меня нету карьеров. Тем, что есть, и... Ну, как они появятся, так и будем их использовать, в принципе. Я думаю, это логично. Вопрос в том, хватит ли у меня ресурсов для этого. Да, это очень хороший вопрос. Потому что видим, что ресурсы у меня не бесконечны. У меня уже вон, минералов половина по сути, осталось. А виспена, ну... Веспена еще очень много. Да, Веспена просто дофигища. Можно керриеров понастраивать, как не знаю чего. Узнаем сейчас, сколько они стоят тут. 350 и 280. Ну, в принципе, с натяжкой пойдет. Но ну, давайте начнем. Предприятие. А мне еще тогда надо дополнительные звездные врата. А то одних будет, ну явно недостаточно, у меня будут минералы быстрее проявляться, чем дополнительные карьеры. Я тебе нужен во имя возмездия. Ну, дождемся следующей атаки, а потом еще раз атакую ее. Да, пускай Послушаю. пока они сами свой ход сделают, потом я уже пойду в атаку. Я думаю, этих войск должно хватить. Вот эти, кстати, таракашки, они и делали. Вот этот туман, я не помню, что он, как бы, какие его эффекты, но этот туман, по-моему, просто делает так, что у меня войска становится в блайнде. Так, посредственная атака от противника. Вообще ничего она мне не нанесла, никакого урона. А мне надо дополнительные авианосцы. Давайте ожидаем еще одни звездные врата давайте давайте кстати можно было бы дополнить на рабочих перевести потому что все равно слишком много все равно минералов у меня остается Так, плюс еще да у нас тут есть где то улучшение воздушных войск давайте их тоже начнем делать потихонечку хотел выделить свободного рабочего но это делается совсем по другому в простой Ой сколько вас сколько вас жесть еще и королевка Мое мне под насрала так надо нам на, на, на, на, на, на. нужны дополнительные фотон. Потому что защитить эти бы здания было бы прекрасно. Так, отойдем назад, а то у них там королева, я вижу, что кидает на нас вирус. Пошлем челнок навстречу. встречу. Челнок блин, авианосец, как бы сказал. Нормально, нормально. Все очень даже нормально Просто, как-то знаете Я давно в, в эту игру не играл Поэтому возникают Курьезные сейчас случаи, блин У меня улучшений, например, вообще нет На моей воздушной войска практически Надо их побыстрее делать То есть надо больше вискинуть ну да, сейчас королевы подойти не могут, потому что здесь их ждут мои авианосцы. Чего? Сделаем много сталкеров. М -м да, сталки я пока еще не собираюсь <связать> делать, я ж не мшак какой-то. <связать> но вы меня насмешили, ребятишки. Надо вообще менять полностью канал, потому что я вот этот StarCraft, честно говоря, я его закончу, и после этого я думаю, ну... Ну я уже много раз это говорил на канале, что не будет у меня никаких прохождений, куда-сюда, но... Вот знаете, мне реально уже начинают надоедать вот эти игрушки. Хотелось бы постепенно с ними заканчивать. Так, плюс 4 перехватчика, кстати. Вот это дополнительно было неплохо. не в общем-то, это вопрос времени, когда что-то изменится на канале. Пока, конечно же, изменений особых нету. Как вы видите, но. Я думаю, что рано или поздно я до этого дойду. Пока, знаете, своих личных дел очень много. А потому на игрушки, на видео у меня просто не хватает банально, свободного времени. Четыре авианосца, в принципе, нормально уже. Не, ну конечно это полная хрень по сравнению с войсками которые у врага сейчас у меня улучшения еще доделались бы потому что без улучшения атаковать ну не хотелось бы совсем Улучшение завершено. так отлично еще добавились у нас перехватчики Нужно построить больше пилон. Так, пилонов недостаточно. кто нибудь сюда установить. Вот Нужно построить больше пилонов. Так, вот это месторождение у меня почти закончено. Давайте перешлем рабочих отсюда. Сюда идите. Давайте здесь теперь минералы. Держите. Так, вы ставьте дополнительные пилоны, я помню, что их надо очень много. Зачем ты такое говоришь? Ну, в смысле, зачем? Гена, тебе сколько лет? Вот напиши, пожалуйста. Вот сколько тебе лет? Давай я догадаюсь, тебе не больше, наверное, 12 лет. Я вот, Ну, почти в этом уверен. Это ничего плохого, нет, извини, если я тебя там оскорбил, что-то, ну, возможно. Ничего плохого я не хотел этим сказать. Проблема в том, что на моем канале таких, как ты, Гена, очень много людей. А я... Такие люди, у вот, которым возраст там меньше 12 лет, обычно не интересуются ничем, кроме игр. Почему такая у меня аудитория? Ну, естественно, потому что я снимал в основном игры на этом канале. Практически одни игры. За редким исключением какие-то видео, связанные там с историей или что-нибудь еще. А, ну это конечно плохо это надо менять плохо в том смысле что я уже изменился конечно же с тех пор когда я начал снимать ну, гена не ври я знаю сколько тебе лет а, почему надо менять потому что я уже сам изменился мне уже 21 год и я снимать то начал когда мне было 16 я, по сути был шкалером конченным так сказать меня ничем не интересовался, кроме особо-то игр, там истории, в общем-то, такие исторические, мне игры нравились. На так, это уже неприятно, как на всю тяпку, тяпку, тяпку, тяпку. Эти изменения, я думаю, пойдут только, конечно, позже. После Нового Года даже, скорее всего, гораздо позже нового года, потому что у меня сейчас очень много дел, которые я, так сказать, подзабросил, которые мне нужно исправлять. Так, там меня атакуют, я смотрю, опять подземная эта тварь, надо ее чем-то уничтожить. Сейчас надо бы найти мне обсервера. Обсервера моего разбили, конечно же, да, моего обсервера похоже, что разнесли. Взываем дополнительно обсервера, даже, скорее всего, двух серверу, Потому что одного тоже Опять-таки разнесут на кусочки Обсерваторию я ищу, Блин, она ну, вот у меня перед глазами Все, тут у нас минералы закончились Минеральную линию давайте-ка здесь начинаем добывать Наверное, зря я в третий решил Звездные врата установить, да Ну ладно, пускай уже ставится Апсирер, найди ко мне эту засранку, которая там обсирает мои корабли. Так, еще у меня два появилась авианосца. Научил играть в стратегии. Не, ну, не знаю, я не снимал никаких обучающих видео. Если ты имеешь в виду, просто я как играл, ты смотрел и изучал это, но я не знаю, я на самом деле играю довольно плохо. Не, ну если смотреть на YouTube, который сейчас у нас русский, там в принципе уже много появилось таких нормальных стратегов. Раньше же примеров-то особо и не было стратегов хороших. Раньше не было, я конечно снимал на уровне тех людей, которые снимали тогда. Прекрасно я снимал, вообще было как королем, по сути, стратегии. Но сейчас уже как таковых каналов по стратегиям огромное множество. Причем из этого множества есть очень даже хорошие каналы. Можно прямо сказать, очень даже хорошие каналы, которые играют не хуже меня, а во много даже раз бывает и лучше меня. Надо скобки сначала уничтожить. Ну, я думаю, тут уже на самом деле зерк мало что сможет сделать с его войсками. Потому что, видите, мои авианосцы просто их разносят на кусочки. Даже несмотря на то, что АВД все все похоже, что потерял, но эта потеря оказалась совершенно несущественной. Ну и все, похоже, что сейчас мы увидим минус один красный противник. Потому что мы ну, ему просто здесь не жить. Можно было бы сюда еще, в принципе, подключить и арбитра, но арбитров у меня, к сожалению, нету, да и не хочу их особо-то и строить, тратить на них денежки свои. Так, смотрите, они что подключают войска, а свои резервы. резервные. Ну, уже просто резервы начинают себе использовать. Лишь бы попытаться как-то отбиться. Да блин, уничтожьте вы, наконец, их не убажит. капец сколько там у нее жизни ну, наконец-то хэтчери разнесли Ой, больше пилонов да сейчас там у меня наверное один авианосец еще разобьет да должны ну блин они так один не могут авианосец уничтожить ⁇ -мо ⁇ какой позорняк Так, ну все, минус база. Минус один враг. Хотя нет, слушайте, у него по-любому есть еще одна база. Это не единственная его база. Сто процентов. Так, еще где-то королеву вон подлетели. Они еще эту хрень высадили. И хорошо так прям кинул свои вирусы, ерунда. поосторожней. Я сейчас потеряю много говя нас, походу. Сука, они еще бросают свои вирусы. Они еще и базу решили построить. Вы что, долбанули что ли, ребят? Думаю, я вам позволю базу сюда ставить. Вы меня совсем не знаете. Не, ну это, конечно, жестко. Причем я восстановить так понимаю, да, я не смогу свои войска восстановить. То есть, это получается, по-любому они будут такими дохлыми. Вот в чем проблема, да, выходит. Я как бы вроде как базу-то их не вынес. Отлично, я базу-то вынес, но... Я бы при этом потерял очень много спш своих авианосцев. Скорее всего, одна хорошая батла и минус авианосцев с Он прям под меня высаживает своих гидролизков, я смотрю. А что-то так, в общем-то, он не стал высаживать почему-то. Блин. Опять нападают, опять нос судой на но, но он живет ну тут конечно Оу, о -о -о. а вот это уже серьезно .ética. уходите уходите ай-яй-яй кружей начал своих атаковать своими атаковать меня ну в общем-то базу они хорошо размочили все, их, все мои фотоночки разбили вот как они долго ломают яйцо офигеть у них каменные яйца как бы это ни звучало у них реально каменные яйца я даже сказал бы, стальные яйца. Может, минус авианосец, конечно а же. Медленно, но верно, они уничтожают мои авианосцы. Сейчас давайте-ка дополнительные резервы задействуем. Ай, скружи! Да, скружи, я забыл о них совсем, блин. Этот скружи очень больно бит. Камикадзе эти летающие. Надо отступать, надо отступать, надо закончить теперь вот с этим краем, потому что потому что все войска побиты, и надо вернуться на базу, при этом я смогу красный еще и не хочет, как сказать, бросать возможности и заплатить еще эту базу, которую он потерял. ничего, я сейчас думаю, мы тут обоснуемся. Уничтожим еще эту базу. И тогда займемся вот здесь обустройством. Хотя здесь-то минералов почти не осталось. Вот в чем прикол. То есть, минералов крайне сейчас мало у меня будет. Давайте, атакуйте дальше. Гидролисков, главное, уничтожит эту ихнюю пещеру. Потому что гидра мне уже надоела. Временами они постоянно так были. Подключаем еще три дополнительных авианосца. Подключаем. Ни хрена не подключаем. Надеюсь, сейчас нужно Че, нету скрабеев уже, всех потратили. Ну, в принципе, ладно, все равно мы тут все разбили. Фух. Хорошо они так контратаковали вовремя. Ну правда, уже из-за того, что, да, их основная армия была повержена, уже атаки не такая мощная, как до этого были. Осталось всего несколько противников, которые меня атакуют. Так, ну отлично, теперь у меня целая куча авианосцев. Плюс еще, я вижу, тут теперь есть хорошие минеральные две линии, которые можно захватить. Так что, давайте мы атакуем. Атакуем всем этим скопом авианосцев. Я даже не знаю, как это назвать. Золотая флотилия, наверное, да, как было Опа, ну тут, правда, ну как назвать это? Атака, я не знаю, можно ли назвать. <свес> нет своего то за что вот за что скоробей, скоробей своего убил зилы то бедного Мои войска вступили в бой. так ладно надо подключить сюда еще я думаю обычные войска давайте Это а у меня тут уже хорошо так размочили базу здесь еще поставить фото парочку не помешает это точно. И давайте атакуем белого. Минус авианосец, который был красный. Конечно же они его загасили. Так, давайте разлетаемся. А то я думаю, вблизи летать не очень хорошая идея когда уже показал опыт, что вблизи нас обычно сразу же разма разносит. Вот эту скотину надо открывать. Нет, не достали. Опять еще один вянос, по-моему, умер. Опа-опа. Бои войска Подлетели сюда в уже ребята посерьезнее блин сейчас они могут сломать не базу хорошо прям. войска ну, тем временем авианосец полностью разносят их базу. Да, приветствую Так, Safe. Интересный Ну короче, я думаю, тут уже ГГ. Скорее всего, потому что у них уже базы все уничтожены. Один только коричневый еще остался. Плюс тут похоже, что сейчас контратака будет, надо обустроиться. Фотоночка. Почему, кстати, не перевозят свои войска надзирателями, я этого не понимаю. Надзиратели медленно передвигаются. Ой, жесть. Ребят, вам ГГ, походу уже пора писать. GG! Как у корейцев, да? Или там, ну, вообще у англичан, просто вспоминаю фразу, когда смотрю корейский стрим по строкам 2, там говорит GG! жесткие такие комментаторы у них. Так, ну что, мы все, уже уничтожаем. Похоже, что, кстати, их не нападение, оно не совершилось в итоге. То ли они просто развернулись обратно, улетели ли что. Не знаю. Ну, в общем-то, у меня тут, конечно, авианосцы хорошо так побили, но в принципе-то количество их все равно очень громадно. Кружи летят, летят гидролийские, нападают гидролийские, умирают гидролийские. Короче, происходит какая-то чертовская анархия, я не знаю, нет. Уже просто их разнесли. Причем, я так понимаю, ни один у меня истребитель не уничтожен за все это время. А, все-таки нападение совершилось, но оно оказалось... Крайне малоэффективным. Давай за мной. Смотрите, а? хитрый. А так Ночью. Ночью. Ночью. Где просмотры? Где люди? Не знаю, где люди. Я сам, так сказать, в шоке. Ну, люди просто не смотрят Старкрафт. Вот в чем прикол. Все. Люди не любят Старик. Потому что он старый. Хотя второй Старкрафт, когда снимал, тоже было не особо много людей. Хотя, по-моему, сейчас StarCraft второй стал, как сказать, на, на хайпе или его, короче. Он теперь стал просто мейнстримом, все в него играют, все его снимают. Все просто без ума от Старика второго. О, я вижу что-то интересненькое. Какая-то тут гусеница. А это серебрал, оказывается. Похоже, что зерги любит китайскую кухню. неправильно я сказал. Почему зерги любят корейскую или китайскую кухню? Нет, наверное, это значит любит протасы корейскую кухню. Потому что они же летят за Церебралом. Ну, не знаю, эта тактика была крайне глупая, топорная, но она, видите, сработала. Предыдущая миссия она сработала очень хреново, потому что меня там разносили чертовы арбитры. Здесь же арбитров не было. Как таковой защиты у не было. Они поэтому скопились просто очень быстро. Мы сейчас съедим их не гусеницу на ужин просто минус минизбаз так кстати минералов у нас не осталось но ночью. мне в принципе уже больше минералов ты не нужен при всем этом тоже прекрасно сами уживаются эти Старкиллеры, так их назовем. А, еще. Подождите, какого хрена? Я ж только что его уничтожил. У меня что, двоится в глазах, или это был второй церебра... Как так? Он возрождается. Это что за черт? What the fuck? У него тут... А, ну это потому что, по-моему, оставшиеся яйца были. Да что за хрень? Он тупо возрождается. Надо, просто базу его полностью разбить. Атакуйте все здания здесь, в этом регионе. Так, уничтожьте этого надзирателя, он мне не нравится здесь. Добивайте их не базу. Смотрите, он еще и базу ставит. Ты, ты, ты что, охренел что ли, чувак? Так, мне вот интересно, а здесь парень, который жил, он сдох до конца или нет? А потому что-то у меня. Знаете, есть некоторые подозрения, что там еще остался красный. А, нет, все, это уже остатки просто от базы. А, ну и тут собачки бедненькие остались. Да, красный тоже похож, что сдох. Слава богу, я уж боялся, что еще и красный живой. Это еще, это еще только начало, так сказать, страданий. Нет, слава богу, это уже конец, какой что страданий. Сейчас мы добиваем все и белого. Так, тут мне кажется, сейчас могу потерять очень легко. А, или нет? Нет, слава богу, никого я не потерял. Ой, вот тут еще и наверху какие-то... О, есть еще такие старые подписчики. Кстати, я очень этому рад. честно говоря, сомневался, что такие подписчики еще остались. Которые помнят меня еще из Дехиэра. Да, давно это было, давно это было. Атаковать Кристаллы нельзя, но вы их атакуете. В принципе, получается. К сожалению, Дехиэр уже с этим завязал. Да и, как видите, я сам завязал с Молтинблейдом. Потому что... Сейчас в стали популярны каналы, которые чисто нахайпили подписчики, в которые играют у них в сложности, то есть подряд режут, да. Так что, к сожалению, такие времена, когда я снимал Молтинблэйд, прошли. Так, а это было очень даже нехорошо. Мне это не понравилось. Подождите, там я серебра убил, но там по-любому сейчас опять база появится. Стопудово. пудово. А, подождите, тут же был... А, они все добывают Бои один сгас, кристалл. Отлично, ребята. Вы, может, будете добывать разные кристаллы? Нет, он больше базу не ставит. Ну, хорошо. Бои Я уж испугался. Били Думаю, сейчас он опять базу установит. Было бы классно. Да, он опять начинает целую кучу стоять этих долбанных церебралов я вот не понимаю как он так ставит дофига церебралов ой ой ой ой ой так надо помочь надо помочь наконец я сказал когда уже там убили половину рабочих надо помочь наверное Атакуйте их. Подожди-ка, красный что-то еще куда-то высаживается и что-то кого-то делать? Мне это не нравится. По-моему, он опять хорошо, начал базу строить, хорошо. да? Мудилы это кончено. Нет, вроде все. Это просто остатки его войск, походу, которые здесь остались. Ну да. Похоже, такая тема. Так, ну, у меня еще один авианосец уничтожил, да? Еще один А, нет, нет. Но ну, я его не уничтожил. просто тут веселится с одним этим церебралом. С этой гусеницей. Не, ну, я не знаю. Тут уже ничего не осталось. Чего тут еще атаковать? Всего я вижу два церебрала. Где третий красный? Я не знаю. Его тут и не было, ни хрена. Так, нет. Себя не надо атаковать. Откуда тут такой хреновый? Конечно, звали Персик. Все его помнят как Персик. того самого героя. Подожди-ка, а в чем прикол? А, с помощью зератола уничтожить Церебрал. Блин, а я думаю, что за хрень? Церебрал умирает, он снова появляется. Я Думаю, что это за бесконечный просто чит какой-то. Чит-код активировал, блин. На бессмертность. Ну и все, уничтожать это говно собачье. Вообще, надо уничтожить сначала надзирателя. Я боюсь, он может чем-то атаковать зироту, и он просто сдохнет. Всё, чувак, ты беззащитен. Так забавно это выглядит. Какая-то, блин, одна санная гусеница. А чем зератул отличается от авианосца? В чем его сила, так сказать, отличается от авианосца или чьей-либо другой силы? Почему он может только их уничтожать? Ну все, я думаю, да Зирату наелся, так. теперь он может идти дальше и убивать еще одну. Ну, Смотрите, еще яйцо-то есть. Я яичушку снес. Да будет так Все. Поздравляем, задание выполнено. О, ради бога, боже мой.